Не так давно компания Google представила новую функцию, которая, по их мнению, должна надежнее защитить конфиденциальную информацию пользователей. Теперь пользователи смогут быстро отреагировать на потенциальную угрозу взлома с помощью push-уведомления. Да-да, вы не ослышались. Google хотят отказаться от этой странной почтовой рассылки, это реально revolution в зоне. Ну так вот, после того как владелец получит уведомление, он сможет в один клик заблокировать доступ, либо добавить IP-адрес злоумышленника в черный список, предотвратив дальнейший взлом. По заявлению представителей компании Google, уведомления защищены от спуфинга и не могут быть подделаны или перехвачены. Но это, конечно же, не точно. Новая функциональность станет доступна некоторым владельцам Android-устройств в ближайшие недели. Начиная с следующего года предупреждение о взломе станет общедоступным.